Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение, хотел сказать, Сюгун-2 за Кацамраев, но нет, это у нас StarCraft Remastered Brood War. Мы продолжаем играть за ОЗД. Следующая миссия у нас называется Атака на Кархал. Флагман ОЗД Александр, низкая орбита Кархала, главной планеты Доминиона. Капитан! Вы снова подали прекрасный пример всем остальным офицерам. Вице-адмирал Стуков доложил, что вопрос с псианулятором решен, и теперь мы можем сосредоточиться на следующем этапе нашей операции. Настало время вторжения на Кархал, главную планету Доминиона. Алексей, будь добр, веди капитана в курс дела. Как вам должно быть известно,. Кархал на протяжении многих лет был колыбелью Движения Сопротивления. Чтобы подавить мятеж, Конфедерация нанесла массированные ядерные удары по крупным городам. Сейчас уровень радиации на поверхности стабильно низкий, но почти вся планета превратилась в выжженную пустыню. Проблема в том, адмирал, что поскольку планета и так выжжена, у Менгска нет причин не использовать ядерные ракеты против нас. Мы обнаружили крупный комплекс пусковых шахт в окрестностях Августграда. Если их уничтожить, Менгск лишится большей части своего ядерного потенциала. Есть еще одно препятствие, капитан. Разведка доложила, что Менгск укрепил систему планетарной обороны множеством крейсеров. Мы можем нейтрализовать их, атаковав стратегически важные физические лаборатории Доминиона. Без них системы вооружения кораблей не смогут функционировать. У нас есть что противопоставить обоим элементам обороны Менгска, но нейтрализовать мы успеем только один. Поэтому, капитан, вам придется выбрать объект для атаки, либо ракетные шахты, либо крейсеры. Когда вы завершите эту операцию, мы начнем планировать штурм Августграда. Задание понятно, как ясный день. Но, что мы выберем, я, честно говоря, пока не знаю. Наверное, мы будем исходить из того, что будет ближе к нам на физической карте. Так. Интересно выглядит Кархал. Честно говоря, я думал, он совсем по-другому выглядит. Потому что во втором Старкрафте, по-моему, есть миссии на Кархале, но они совсем по-другому выглядят, нежели здесь. Кархал, похоже, что... В первом строках это чисто пустыня. Хм, неожиданно столица оказывается доминионы. Это пустыня. Готовки. Почему тогда выбрали данную планету столицей? Я этого не понимаю. Но ну, видимо это просто осталось э, от того, что, ну как сказать, пережиток прошлого, наверное, да? Что Готовки. типа до того, как превратили данную планету в выжженную пустошь, Готовки. уже это Готовки. был очень крупный очень крупный, го э, не город, точнее, а, как сказать, ну, планета очень крупная, да, с большим количеством населения. Ну, по идее, если бы эту планету выжигли, да, вот как у нас здесь представлено в игре, то она бы просто навсего не стала бы таким уж крупным центром, столицей, тем более уж. Ну, ладно, это, так сказать, на совести разработчиков, почему они так решили такую фантазию проявить, я не понимаю. Ну ладно, хрен с этой фантазией. Нам нужно искать врага. Ох ты, смотрите-ка, я уже, кстати, его нашел вообще практически, ничего не успел сделать. Так, тут у нас что-то куда-то идет наверх, наверх, наверх. Здесь у них, я смотрю, очень хорошая база укрепленная. Нам не надо, на самом деле, забрать какую-то базу, которая не укрепленная. Пошлим давайте-ка это сделать. Найти эту базу, которая Есть. мне бы надо Есть. Так, нет, неудачно я залетел Хорошо, что там господи не подловил задан. Ну и все, по-моему Тут просто нет другой базы поблизости никакой Да, Координаты больно. Получены. Вот она, вторая база моя. Сейчас мы ее займем. Так, давайте-ка возьмем войска. Плюс улучшим, давайте-ка, наш осадный танк. И прочее улучшение тоже сделаем. Ай, да я, подожди. Нам нужен бункер здесь. Один здесь, один здесь поставим. Один здесь и один здесь. Четыре бункера установим, чтобы эту базу не могли атаковать. Легко. Я тут. Так, а там что дальше? А, там еще одна база, да? Ага, интересно, интересно. Да я Готов к так, ты давай-ка почини. Способность дальней стрельбы поставим. Вперёд, вперёд. Ну, что угу. Так, тут база продолжается. Очень далекая, большая база. Кто тут, правда, вот смотри, какой-то похожий небольшой аванпост всего-навсего. Ставьте бункерок. Я тут. Я тут. Ожидаю. Вот так. так повезло мне, что там у меня как раз врайты подлетели к ним. Так, музыку теперь можно погромче сделать. Что-то она стала какая-то тихая. Она какая-то либо громкая, либо тихая. получается у Так, захватывать. Вау, что это такое? Скантид. Нифига себе, тварина. Какая. Так, ну на самом деле лучше всего тогда где-то здесь установить. Я думаю, бункерок. Потому что там у меня будет база. Чтобы защитить эту базу одновременно и, томатир, томатир. Верево, и вторую базу да, защитить, мы поставим там бункерок. Так, ну для начала нам нужны войска. А, ага, мне нужны еще и хранилища к тому же. Не забываем о них. Да, здесь просто небольшой аванпост, так что можно эту базу тоже будет занять очень быстро. Чем мы, собственно говоря, и займемся. Так, еще осадные танки давайте. Вау, wow, вот что такое. <laughs> это что это из звездных войн что ли? Песчаная вот эта вот тварина, которая снизу, которая точнее ела, так сказать, людей, которые ей кидали. Очень похоже на это. Так, ну ладно, давайте ка войсками этим двинемся вперед. Я думаю, мы должны пройти эту защиту, которая там стояла. Опа, вовремя опять ушел, как всегда был. Покатили. Ну нет, там, оказывается, атака была Вы очень слабая. Радостью, ну давайте, давайте, давайте, на хай-граунд залезайте. Радостью, Все, тут больше никого нету. ЦС ставьте. Так, что мне нужно улучшить-то? Мне нужно улучшить восстановление. Давайте сюда побольше рабочих сейчас закинем. Я смотрю Одну зениточку но не более того пока э, Ну вы что стрелять то будете? Что то я не понял прикол Что они так тупили жестко Там кстати у нас заходит я смотрю Опишите характер Так, там оказывается, да, они могут сверху напасть и снизу. Так что тут тоже надо будет поставить что-то типа бункера. здесь ставь готов, так ты у нас товарищ поставь ка здесь бункер готов, нам нужна можете? лаборатория давайте пока что поставим арсенал Готов, Готов. Готов, да, точно. Кто Мне нужен Вижн, кстати, еще будет Потому что у них есть Гасты угу. Это значит, не исключено, что они могут быть В, в инвизии просто В какие-то моменты, когда будут нападать Исследование завершено. Готов к так, так, так, мне надо еще работать, там танчик поставить. Еще Работа давайте комедиков. установим угу. здесь еще. Арсенал один. Так, вызываем. А хотя слушайте. Да. Я могу Кто сделать кое-что другое с этим командным центром. Да, Ставьте тогда еще здесь хранилище. Справились. <свист> угу. <свист> Сукин дети. <свист> че он убежал что ли? Подожди-ка, я поставил... Пс, да, я поставил дофига сильно. Готов к э, так... Давайте тогда установим здесь лабораторию. Так, ставьте здесь вы... пока что. Хранилище еще? А, окей. Все, я чувака заблочил. Тогда поставь на свои... Нет, не может, он даже на свои позиции установить. А, не, может, отлично. Прям вообще на краешке. Классно. Так, добывайте. Отлично, чуваки. Отлично. Для спецоперации ставьте. Ну, что ты делаешь, чувак? Свали отсюда. Нахрен. Так, все, свалил. Прекрасно. Оборона? Ой, да, оборона. Только Только броню ставим для... Ну, вы сами поняли, для чего. Для нашего научного суда, для наших летающих отрядов только броню. Потому что я летучие отряды не хочу идти. Отлично. Ставим давайте-ка ядерку. И получается, я могу нанимать гостов, Отлично. Сюда Улучшение два ГАСТа. Завершено. Готов к работе. Так, мне надо еще тогда одни бараки, а то они очень медленно нанимаются. Молочное судно вызываем. Так, сейчас у нас будут ядерки. Это хорошо. Улучшение Это очень завершено. хорошо. На Давай-ка, парниш. суды У него невидимости нет. Да, у него... Завершена. Это что сейчас было? Он по кому то А, у меня тут, по-моему, да, у меня рабочий решил пойти. Или не рабочий, это танк, наверное, был? Да, это танк был. Он тут то ли не мог пройти, то ли что, да, получается, он пошел как-то вообще по-китайски. Итоге он за это поплатился. Так, классно, что у тебя великие открытия впереди. А как мне вот им невидимость дать? В, в этой, да? Вот здесь надо им давать невидимость. Понятно. Ожидаю. Даем невидимость. Пока что я еще раз посмотрю, что тут есть. У них тут вообще, по сути, пустая база. Можно сюда зайти гастом, прям кинуть на их командный центр. Правда, я не уверен, что командный центр взорвется. Наверное, кстати, нет. Тогда, может быть, да, лучше всего, наверное, даже сюда кинуть, чтобы взорвать сразу и бараки, и, и завод. Но надо вот именно что инвизом сделать. Без инвиза будет тут очень больно, я думаю. И, скорее всего, просто перестреляет. Так, мне надо еще одного рабочего. Мне что-то не хватает. Ядерная ракета готова. Так, ядерная ракета готова. Мне надо инвиз. Инвиз появился. Так, единица давайте еще. Укажи мне цель. Ну, сначала просто сломайте вот эту вот... Вот эту турельку. Эй, я в деле! Ваши войска уже Скотина а. Все, парень, твой выход. Уже в пути. С Сейчас мы зарядим уже в пути. на самые гланды. Отсюда. Ну, что-то ты совсем близко, слушай, подходить не надо. В Блин, у меня вижу нету как раз. А, ну сейчас у меня будет. кстати, не все уничтожил. Здравствуйте, командир. Штаб, я вас слушаю. Давайте Отлично. сюда все. Где болит? Кого что болит, да, как говорится? Так, слушайте, они туда снова все набежали. <смех> Блин. И они снова все починили. Так, хитрые, а? Еврейчики. Надо танки тогда сюда. -то. Было бы сразу две ядерки, вот и тогда было бы, конечно, все классно. Без двух ядерок довольно тяжеловато их сразу уничтожить. А вот слушайте, они вообще гостов будут атаковать? Ну, имею в виду, они будут их как-то полить пытаться или им вообще будет пофиг? Не, они пытаются что-то сделать, но они не понимают, в чем дело. Ядерная ракета готова. Значит, пора их добить уже, наконец. Обнаружи запуск ядерной ракеты. Приказывай, командир. Да, Куда двигать? Вступ приказа, Кэм! Да блин, вы заколебали. С, С радостью, Кэп! Кэп! Смерть придет ты сошел сюда. Приступаю. Надо здесь еще поставить одну, О, сука, добил гаста. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Там у них стоит танк, значит. Да, можно уже ослепление кинуть. А, но ну у меня нет ослепления. Да, у меня ослепление не прокачано. Или замыкание призраков, да, тоже. Нет, слушайте, это нам не надо. Ну просто что твои скасты? А кстати, один заходил? сломался Это, да, блин, я думал, он запустил, было бы забавно, Ну все, готовьтесь, ребята. Сейчас минус вся армия будет у вас. Да, жаль, что самого призрака убило. Вперед, давайте все. Блин. Дерьмо берел ничего это такое типа невидимые все что ли я тоже знаю что есть вижен такая вещь Так, давайте научное судно сюда приждем. Потому что что-то без него как-то плохо все. С так. Давайте еще одну ядерку. Сейчас я еще и поставлю второй ЦЦ. Здесь еще можно будет ядерку вызывать дополнительно идет да твою мать. Укажи мне цель. Здравствуйте, командир. Укажи цель. Нет. Да. Вызывали? Томми а, Кэп. Выдвигаюсь. С радостью, Кэп. Так, что там интересно дальше у них? Это все что ли? Это вся их база была. Дальше тут еще одна база идет. Получается. Но это даже не база, конечно. Это просто какая-то фигня. Приказуйте. Давайте туда идем все в атаку тогда. Куда Нет смысла бейте? стоять, ждать чего-то. <связать> <связать> а слушайте, можно еще ниже спуститься. Ну ладно, это мы потом сделаем. Сначала займем он ту базу, которая мне уже некоторое время надоедала. Ядерная ракета готова. Можно, в принципе, пройтись даже и посмотреть, что там внизу. А там еще бункера, еще какая-то хрень. Давайте попробуем... Точнее, не попробуем, а мы сейчас устроим бомбежку. Ой, там что-то бомбануло немножко. Сука. Просветил. Смерть придет незаметно. Идет связь, установлена. Приступаю. Куда двигать? Здравствуйте, командир. Так точно, капитан. -то. Мы двигаемся. Но... Так, эту базу мы тоже заняли. Давайте сюда. Так, нет, давайте второй уровень увеличиваем. Дальность обзора призраков понадобится нам. Так, а тут еще одна база, и тут целая куча ядерек. А, это вот как раз та самая фабрика ядерек, да, которую нам говорили. Она в самом низу находится, получается. Ну да, логично, я бы до нее добраться, наверное, не смог бы. Так, нам нужно какой-то воздух вызвать. на тебе. там кто-то кидает и смотрю на нас да С -с -с -с. черт тебя подери возвращайтесь все давайте-ка что-то они меня бесят. начинают со всех сторон нападение устраивать свалили что ли них я убил что-то я в этом не уверен я их не убил а помню улучшение База Старкет. Старкет. Слышу он, хорошо. Так, заколебали снесли Качи. мне все бункеры уже наконец -то. Чара. добил все-таки весь пенчик они тут Вы высаживаются где-то да они вот то есть тут проходят блин и нападают давайте-ка здесь поставим где-нибудь бункер чтобы этого не происходило больше так короче Вызываем здесь ядерку. Здесь ставим, давайте, ка ядерку. И здесь ставим тоже ядерку. Можно было бы, в принципе, даже не нанимать. Надо просто нанять вот отсюда. Давайте так и сделаем. Тоже строим ядерку. Нанимаем парочку гостов. И тут вызываем танки. Так, мне нужен, мне нужен, мне нужен рабочий, который поставит мне бункерки еще. Вот здесь, если что, еще один бункер поставьте. И тут на всякий случай я поставлю зениточку, потому что у меня такое чувство, что реально они пролетают просто и нападают. Так, нам нужны солдатики. Отлично. Завершена. Так, еще давайте ядерки. Что? 8 они человек потребляют? Это как? Подождите-ка, ядерки потребляют людей? Это интересно как? То есть занимает место. Что-то я не понял прикола. Это как вообще происходит? Да, хранилищ надо много, потому что ядерки h8 занимают каким-то образом. Давайте, стройте хранилище. Готов, к что Да -мо, опять я Пока, по нему пострелять. Но он вообще не реагирует. Вау, интересно, он взрывается. Уже в Ладно, пошли, короче, в атаку, ребята. Готов к Ставьте еще. Приказа, так, а там они нападение начинают. Все-таки да, они нападают отсюда, снизу. Выбираю. Ядерная башня готова а -а -а! Укажи цель Приказывай, командир Ядерная башня готова Передовые координаты Я тут Двое заколебали меня Так, мне надо три гаста. Я думаю, да. Надо три гаста хотя бы минимум. Я даже хотел побольше сделать. Так, не туда все, конечно, пошли, ребятки. Они сейчас будут постоянно здесь, видимо, атаковать. Так, поставьте здесь и бункер, надо поставить, и надо поставить еще дополнительно свет. Потому что, как видите, без света Ты они меня давай. постоянно атакуют. Где-то здесь, станьте. Так, все, давайте а все госты а у меня. Маскируйтесь, короче. Ну, эти тоже могут, цель. в принципе, пойти. Давайте все вместе идите. Смерть Только надо быть мастер. осторожным. Он может взять просто рассветить в какой-то момент всю мою Укажи армию. <с> так сказать. Так. Запуск ядерной Давайте две ядерки Обнаружен заряжаем. Ядерные ракеты Наконец-то Укажи мне цель Так, ты уже уходи У тебя почти не осталось, Москва База атакована Да -мо. Ваши войска атакованы ну, не, давайте, дети, все спасайте базу спасайте базу нам эту ядерку надо сохранить Плек он немножко. Так, вы все уходите уже. У нас мало осталось. Ну и все. Минус все его ядерное оружие. Давайте, давайте, давайте. Прелосходно, капитан. Теперь нам не нужно думать о том, как защититься от ядерных ударов во время штурма дворца Менгска. Это победа. Ну, задание весьма было интересным, я бы сказал. Бы, потому что, получается, у меня была возможность заряжать ядерки, собственно говоря, чем я и пользовался. Но тут, конечно, легче всего было бы выиграть наверное, с помощью врайтов, я вот так думаю. Это вот опять-таки глупая тактика просто нанять дофига врайтов и пойти ими в атаку. Либо танков нанимать, нанимать очень много. Но хотя нет, та с танками проблема, то что их могут вот так вот за... за... Ну как сказать, вот вы видели. Просто остановить, они могли бы не идти в атаку. А... Получается врайты, но ну, у них тоже такая проблема присутствовала бы. Но по крайней мере их у меня было бы очень много. И вот затормозить полностью всех врайтов было бы очень сложно. В общем-то мы победили... Враг мне немножко так поднасаждал временами, я потерял побольше войск, чем обычно, но все же мы победили. Что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!